Ну, последний бой, уже можно сказать, что он был соперник из топов, потому что Адамок, он, в принципе, выигрывал повыигрывал у всех супертяжей Америки, вот он был чемпионом Северной Америки, титул, который он проиграл в бою со мной. Ну, и вот разговаривал со своим менеджером Эггисом Климасом, с американцем, вот он, кстати, менеджер Сергея Ковалева, Евгения Градовича-россиянина, Васила Маченко. вот, он менеджер… Разговаривали, и он говорит, поступают такие предложения, вот уже побоксировать на канале HBO, это знаменитый американский канал, где стремятся все как бы попасть туда, на это, на это телевидение. Вот уже в июле месяце можно провести там поединок, ну и вот называлась кандидатура Брайан Дженнингс. Также американец, без проигрыша идет, я не помню точно, сколько боев у него, ну, в районе 16-17, вот он все поединки выиграл. Да, тоже перспективный, такого же возраста, как и я, хорошая форма, телосложение, ну, неплохой боец, но вот получился бы довольно-таки, я думаю, конкурентный бой, интересный. Поэтому э, я также дал свое согласие. Ну, и вот, э, этот вариант рассматриваться. Если нет, тогда будут искать соперника там тоже из топов, ну, может быть, не из топов, но вот из высшей категории для моего очередного поединка.